дорогие участницы программ Кеша России. Думаю, вы все согласитесь, что один из важнейших навыков лидера, коим мы, несомненно, уже являемся, это ведение успешной коммуникации. А успешная коммуникация – это и правильная речь. Вот мы сегодня с вами и начнем осваивать техники правильной, красивой, звучной речи, когда не только то, что мы говорим, но и как мы говорим, привлекает слушающих. Проведет сегодняшний тренинг Жанна Жанниковна Мативасян, режиссер, педагог по сценической речи и актерскому мастерству в школе речи и ораторского искусства Елены Ласковой. Педагог по сценической речи в высшей школе деятелей и сценического искусства имени Геннадия Григорьеча Дадомяна. Передаю Жанна. Слово вам и весь эфир. Здравствуйте, здравствуйте, милые дамы. Рада нашему с вами знакомству. Для начала сейчас, прежде чем я дополню немножко, несколько слов о себе, сразу говорю, я иногда смотрю в сторону. Это я не от вас отворачиваюсь, там у меня ноутбук, и там на большом экране у меня вы все. То есть я также продолжаю смотреть на вас, потому что здесь только камера, а тут я вижу вас всех. А что еще хочу добавить, да, меня зовут Жанна Мативасян, а тут немножко юмора, кто же будет учить русской речи, как не армяне. А еще всегда в я говорю, мое имя и отчество Жанна Джанниковна, вот с этого и начинается техника речи, произнести. Вот. Ну, что хочу сказать, да, 8 лет режиссерского образования за спиной, большой опыт э, клоунской работы, поэтому, что касается раскрепощения и всего, что связано с речью, мы с вами испытаем непосредственно во всех техниках театральных также, ну, основная, конечно, моя любовь, моя, моя страсть, мое дело жизни – это речь. Речью, преподаванием речи и усовершенствованием речи я занимаюсь уже последние 11 лет, как полностью переквалифицировалась. И, как я теперь уже говорю, я начала заниматься речью еще тогда, когда это не было мейнстримом. Потому что количество педагогов по речи, которые есть сейчас, вы наверняка знаете, или ораторских школ и так далее. Я носитель методики моего учителя, моего сенсея, мастера Елены Ласковой. Полностью все, что мы будем делать, это ее методика, собранная в течение 25 лет. Это театральные методики, которые можно ввинчивать. Вот именно такое слово подберу в жизнь обычного обывателя, не только актера. Ведь мы помним, что говорил Шекспир. Все люди актеры, весь мир театр. Итак, что я должна сказать вам на этом этапе? Вот то, что вам прислали, что нужно приготовить коврики, салфетки, пробки. Это все многих наверняка удивило. И в принципе на протяжении сегодняшнего вебинара у вас у многих будут возникать мысли из серии «какое то отношение имеет к речи». Все это имеет отношение к речи. Поэтому расслабляемся, делаем по мере своей возможности. Что еще должна добавить? Прежде чем мы начнем. А, кхе, речь. А, что из себя представляет речь? Большинство из нас в данном случае могут сказать, ну я же как-то говорю, каким-то образом, зачем мне этому учиться? И, собственно, и, и работа есть, и кто-то может сказать, я всю жизнь разговаривал, все было все было хорошо. Но если мы копнем, то мы выясним, что мы часто задыхаемся, когда говорим. Особенно, когда волнуемся, нам бац, и не хватает э, дыхания, мы начинаем активно чего-то там говорить. А еще вот эта вот история. Плюс э, многие не могут себя переслушивать в голосовых сообщениях. Ой, это мой голос, что ли? Не-не-не, это не я, я так не говорю. И куча таких моментов, которые бац, и мы понимаем, что... А хотелось бы речь улучшить, голос улучшить. А еще то, что у нас произошло с нами, с нами с детства, это запрет на говорение. Да, да, да. Именно первый запрет, который мы получили, это запрет на говорение. Потому что вспомним, вспомним такой момент. да? Вот мы, рождается человек, новый человек. Он первое, что он делает, он кричит. Он криком оповещает, что он живой. И все радуются, все прекрасно, счастливы, что вот новый человек родился. А дальше что начинается? Вот это тихо-тихо-тихо, помолчи и так далее. И сейчас вы все вспомните, как это вот было в детстве, да, когда хочется высказаться, когда нельзя перебивать старших и вообще кого интересует мнение, ну и так далее. Потому что вот как раз недавно мы в нашей школе, на нашем аккаунте проводили опрос, кому запрещали что-либо говорить в детстве и колоссальное количество запретов которые и пришли к тому что мы перестали говорить мы задавили голос а дальше еще если мы возьмем зевок простой обычный зевок который нужно обязательно закрытым ртом тихо нельзя со звуком а зевок это единственное что освобождает наши голосовые связки Природа придумала это упражнение для освобождения связок, правильно говорить, складки, голосовые складки. Вот. И тут, это тоже еще один шаг, когда мы заговорили не своими голосами. Об этом тоже буду говорить, и сегодня буду говорить, и на нашей очной встрече буду тоже об этом говорить. И так вот, по поводу уверенности в говорении и про запреты нашей речи. И пришло к тамкому, особенно если говорить немножко о детской, и это опять же это не от того, что там такие у нас были плохие родители, они нам запрещали говорить там и так далее. Это просто, ну, так получилось, такой подход. И поэтому, конечно же, проявление с детства, то, что допускается, это, конечно, дается нам в дальнейшей жизни. А далее, что еще хочу сказать. Сегодня мы с вами будем много заниматься телом. Будем и лежать, и именно вот это, то, что вы находитесь дома, это нам поможет вы в своей обстановке. Вы, опять же, если у кого-то кто-то не может там, по каким-то обстоятельствам, то, конечно, может это делать и сидя, но эффективнее будет лежа, потому что это тело. Потому что речь, вообще вот сам процесс речи, немножко теории, потом начнем действовать. Речь – это психофизический акт психо физически а значит что в речевом процессе участвует и тело и мозг это вместе одно от другого никак не отрывается и нам нужно понять как его как сделать голос через тело как, как, как вот к, к этому прийти и поэтому голос без телесных практик сделать нельзя вот э, это прям восклицательный знак что Тело без телесных практик, голос сделать нельзя. А, ведь Голос начинается же не с того, что вот, вот тут вот складочки, и мы говорим на, на складках. Нет, голос у нас совсем не здесь образуется, потому что голосовые складки, они очень тоненькие. И если я хочу говорить громко, активно и еще с большим посылом, это делают не связки, это делает мое тело. А если мы их делаем через складки, то мы помним вот эту историю, когда мы пытаемся накричаться, вот этот противный визг. Сейчас все вспомнили, поняли, о чем я говорю. Так вот, наши складки, они очень тоненькие, и вот представим человека как духовой инструмент, вот духовой инструмент, представили, включили воображение. И связки ⁇ это вот упругое тело, на которое вот идет. Дальше у нас есть воздушный столб. Это наше дыхание, которое и подает воздушный столб. И дальше у нас есть резонаторы. Это кости. Они резонируют, и этот, эти, этот звук распространяют наши кости. Дальше есть мышцы которые что делают правильно они должны отдать этот звук и если у меня мышцы зажаты то они никуда не отдают если вы сейчас тоже вспомните а, очень накачанных людей то вы вспомните что у них звук очень задавлен там внутри потому что что у нас забиты мышцы естественно куда это выходить вот поэтому естественно свобода тела это то что первоочередное в работе с голосом. Потому что вот немножко статистики, немного цифр. процентов, наш собеседник воспринимает вербально, то есть слово. Что я говорю? А 38% он воспри... воспринимает через звук, через энергию, через вибрацию. Ну, согласитесь, когда бархатный голос, когда вот есть вот эти вот вибрации, вот это история, его приятно слушать, и вы готовы слушать. А если вот какой-нибудь противный голос, то вы, естественно, не будете воспринимать ничего, что говорит. Поэтому, конечно, голос – это просто не глыба в коммуникациях. Вот, и поэтому мы, естественно, идем через тело, мышцы должны быть свободны, и сейчас вот сразу мы подходим с вами к первому упражнению, которое мы будем делать, поднимаемся на ноги, по возможности, да, поднимаемся на ноги, смотрите, вот да, я прошу всех делать вместе со мной для того, чтобы была наша встреча продуктивно и чтобы вы ощутили все потому что сегодня мы с вами будем говорить именно про тело про технику про меня на нашей очной встрече мы поговорим и про жесты и уже непосредственно про коммуникации сейчас про тело занимаемся собой вот первое что мы сейчас с вами сделаем упражнение называется испугаться вот мы резко с вами испугаемся и попытаемся занять как можно меньше места в пространстве. Кулаки к себе, лицо в точку, собрали плечи, колени, попу, прям в маленькую точечку. И на то, когда я вам говорю расслабиться, мы расслабимся и ощутим разницу в этом. Итак, приготовились и испугались. Испугались, испугались, испугались, собрались, все собрались, маленькую, маленькую. Еще меньше, точечка, еще, еще, еще. Лицо тоже сушеный изюм, еще, еще, еще, еще, еще. Сбросили, сбросили, ощутили, плечи, ощутили, руки, ощутили кисти. Отлично. Молодцы. Присоединяйтесь, присоединяйтесь к нам. И следующее это удивиться. Это наоборот, мы сейчас с вами раскроем пальцы. Раскроем глаза, раскроем рот и будем прямо вот в этом состоянии удивленным. И тоже, когда я скажу расслабиться, мы расслабимся. Итак, приготовились и удивились. Держи, держи, держи, держи, да, да, да, да, да, держим и глаза и рот, умнички, молодцы какие. Еще, еще, еще, еще, еще, еще. Сбросили. Да, очень много смешных упражнений. Дышать-то при этом можно, а то не знаешь, дышать или нет. А, нет, в напряжении не дышим, в а потом уже... А -а -а. Да. Вот, а, да, очень много смешных упражнений. А, смотрите, девушки, давайте так сделаем. Если у вас в процессе возникают вопросы, вы можете писать. В чат. Потом я выделю время на то, чтобы поотвечать на вопросы. Давайте сделаем таким образом, потому что наверняка в процессе будут возникать. Да, очень много смешных упражнений, потому что все идем через театральные техники. И поэтому, да, если вы, особенно у тех, у кого выключены камеры в итоге, их включите, то тогда мы точно раскрепостились. Хорошо, поехали дальше. Вот, вот ощутили мы тело, ощутили эту свободу и чувствуем, как у нас раскрылась грудная клетка. Давайте еще раз вот поднимем плечи наверх, уведем назад и сбросим. И ощутим, что у нас центр коммуникации с вами, а, это не здесь, а здесь. У нас вот отсюда, как говорит моя Елена Ласковая, фонарь коммуникации здесь у нас находится. Если мы плечи уберем, то этот фонарь прячется, он тухнет. А если мы раскроем, то он направлен на нашего собеседника. Поэтому еще раз плечи наверх, назад и сбросили. И ощутили, да-да-да, я вот смотрю, делают у нас девушки, молодцы, это хорошо. Итак, тело. И естественно голос он живет в теле. И вот давайте сейчас еще раз попробуем сказать спокойненько "я". Я. Отлично. Теперь еще раз сожмемся, прям вот испугаемся крепко, крепко, крепко, еще, еще, еще, из крепко, из да А лицо почему не собирается в кучку? Вот, вот, вот, вот. И сбросили и сказали "я", "я". Отлично, вот вроде ничего не сделали, а что-то поменялось, согласитесь, бац, и уже какая-то свобода появилась. Хорошо, поехали дальше, тело, а дальше у нас, конечно же, вот голос, наш голос прекрасный, он должен на что-то опираться, а опирается он у нас, естественно, на дыхание, на крепкое дыхание, вот немножко анатомии, у нас есть легкий большой парный орган, а под легкими у нас есть такая прекрасная диафрагма, эластичная мышца, на которой лежат эти легкие. И эта мышца, она, мы ей не можем сознательно двигать. Мы можем ей двигать за счет косых мышц живота. Вот у нас, у нас с вами большинство зажата эта эластичная мышца. Она зажата. Потому что мы не занимаемся дыханием, мы много сидим. Когда мы сидим, она у нас не двигается. Также мы поджали ее при стрессе. Вот Если вспомните момент, когда человек пугается, и в принципе в стрессовой ситуации находится, первое, что поджимается, это живот, соответственно, и диафрагма. А то количество стресса, в котором мы сейчас живем, Естественно, отражается. Еще, конечно же, у меня тут женская аудитория. Естественно, мы все подтянули животы. Мы, естественно, все хотим быть стройненькие. И это тоже потянуло наши диафрагмы. И мы пошли такие стройники, голоски у всех вот здесь. А если еще волнуемся, так мы вообще ускоряемся, мы чего-то говорим, мы еще задыхаемся. и видите, наша речь становится короткой, дробленной, и вот о связках. И, в принципе, наш собеседник тоже напрягается, потому что мы в коммуникациях друг друга зеркалим. И, естественно, вот даже сейчас, когда я это все изображала, вам было тоже некомфортно потому что мы зеркали, мы берем на себя то, что мы видим в нашем собеседнике. Поэтому об этом мы помним, что и голос наш опирается на ту самую диафрагму. И нам сейчас система будет такая, мы сейчас с вами даже ляжем и лежа это сделаем. Почему лежа? Очень много упражнений мы делаем именно лежа, потому что тогда у нас тело расслаблено, и если говорить о дыхании, мы когда с вами спим, мы дышим правильно. Когда вот мозг наш отдыхает, мы дышим правильно, мы дышим животом, а у нас хорошее дыхание. А когда мы не спим, бодрствуем, находимся в стрессе, все возникает иначе. Все маленькие дети, если вы понаблюдаете за своими детьми и внуками, то вы увидите, они дышат животом. Они еще пока не стрессанули, они пока еще дышат как надо. Итак, сейчас упражнение будет такое, мы его с вами еще на очной встрече тоже повторим для понимания механики, а потом ляжем и сделаем это еще лежа. Положили руки себе на плечи, локти поднимаем вверх, голову опускаем вниз, так, чтобы видеть свой живот. И вот упражнение называется «Пингвин». Мы сейчас с вами будем вдыхать, и при вдохе наш пингвин будет толстеть. У него пузо появится, а при выдохе он будет худеть. Выдыхать мы будем с вами на звук «Ф». Итак, посмотрели на свой живот, поехали, вдох, выпячиваем живот и выдох, похудел, прям животом работаем, вдох и выдох, вдох и выдох, и вдох и выдох, отлично, опустили руки сбросили и давайте потянемся сладко хорошо прям и, и по-хамски даже со звуком прям потянемся и позеваем сейчас еще раз мы потянемся и позеваем по-хамски нагло знаете вот отомстим всем тем что нам говорил, что зевать неприлично. Вот находясь дома сейчас каждая прямо от души позевает. Разрешить себе это. Поехали. Вот, умнички. Видите, как иногда полезно похулиганить. Вот, хорошо, плечи к ушам назад сбросили. Да, умнички. Так вот, наша фраза должна быть... Знаете, вот как река течь, когда, в принципе, русский язык, он так построен, его мелодика, она как, наша речь как лента, и поэтому благодаря диафрагме мы можем долгую фразу тянуть, без вот того, что я вам показала, без вот этих истерик, поэтому очень важно эту диафрагму заставить работать. Сегодня вообще я хочу чтобы мы с вами и голосом хорошо поработали, чтобы вы ощутили свой природный голос, свой природный звук. Конечно, чтобы его поставить, тем более укрепить, это надо время. Но для того, чтобы с ним познакомиться и уже дальше понять, хочу ли я этим заниматься, конечно, для этого мы сегодня с вами и поработаем. Итак, сейчас мы ложимся на спину. Если есть возможность, то ложимся. Если нет, то тогда делаем сидя. Лежа просто это эффективней. Итак, ложимся. Да, потому что особенно голосовые в дальнейшем тоже там упражнения. Их тоже хорошо лежа. Ну, знаете, лежишь себе, расслабляешься, а тело получает пользу. Я думаю, идеальная методика. Итак, угу. легли. Кто, кто лежит, кто сидит. Прекрасно. Итак, все то же самое, что мы делали с пингвином, у нас будет работать живот. Кладем сейчас руку на живот, вторую руку на грудную клетку. На живот, вот знаете, четыре пальца ниже пупка. Вот это наш центр. Вот если вспомнить человека Леонардо да Винчи, который он в кругу рисовал, вот как раз центр это вот тут. И мы сейчас с вами будем, я уже говорю, а вы уже пробуйте. Мы будем вдыхать через нос. У нас будет надуваться мячик в животе. А выдыхаем мы через рот на звук Ф, и живот сдувается. Под рукой, которая находится на грудной клетке, нет никакого движения. Двигается только под рукой на животе. Контролируем этот процесс. Итак, сброс. Сброс – это резкий выдох. Резко живот приклеился к позвоночнику. Поехали. На счет 2 надуваем живот. Раз, два. На счет четыре выдыхаем. Раз, два, три, четыре. Снова вдох. Раз, два. Надули животы. Выдох. Раз, два, три, четыре. Еще раз вдох. Раз, два. Не в грудь, а в живот. Выдох. Раз, два, три, четыре. И еще вдох, раз, два, большой живот, выдох, раз, два, три, четыре, умнички, потянулись, позевали, прям хорошо, сладко, прям потянулись, воскресенье, прям, да-да-да, вот хорошо, вот, улыбки появились на лицах, прекрасно. А тут такие серьезные будь. <смех> Поехали дальше. Теперь увеличиваем. 4 вдох, а 8 выдох. Помним, 4 надуваем живот, 8 мы его сдуваем. Итак, готовились. Сброс, резкий выдох. Резко живот приклеился к позвоночнику, Поехали. Надуваем мячик в животе, прям в живот на 4. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Выдыхаем. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова вдох. Раз, два, три, четыре. Выдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Молодцы, потянулись, позевали снова, освободились, вязки свои прекрасные. Для многих, конечно, сейчас дикий парадокс. Что же происходит? В смысле? Потому что привыкли-то вдыхать. В грудную клетку, а здесь работает живот. И немножко мозг в шоке, он такой, здрасте, приехали. Чего это? А это да, вот такая история. И правильное дыхание, конечно же, животом. И если делать эти упражнения на регулярной основе, перестроится дыхание. И будет более оперт. Это правильно, потому что, повторюсь, мы с вами родились, мы дышали так. Мы с вами спим, мы дышим так. А, ну, у человека есть мозг, который периодически мешает человеку, и вот эта вся история тоже есть. Хорошо. Следующее упражнение, оно неимоверное, оно базовое, оно обязательное. И это упражнение называется волшебным. Это тоже это придумала непосредственно моя Елена Ласковая. Это ее методика, ее разработка. Я как я как ученик своего учителя, конечно, тоже настойчиво это упражнение делаю каждый раз. Итак, упражнение такое, я считаю, это как бодифлексия, да, да, да, диафрагма, совершенно верно, это как бодифлекс. есть очень схожая история. Йога тоже, это тоже схожая. Итак, сейчас тоже лежим, лежим, девушки, ложитесь, просто лежите и слушайте меня, кто лежит. Не напрягайтесь. Вот. А кто сидит, тот может и посидеть. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы с вами будем вдыхать в живот, пока я считаю, до 4. Дальше мы будем с вами не дышать, пока я считаю, до 16. Но мы не просто будем не дышать, а у нас будут работать мышцы живота. Мы будем выпячивать, втягивать, выпячивать, втягивать. То есть вот таким образом. Вот, то есть у нас будет активно работать живот, а на 8 мы будем выдыхать, то есть 4 вдох, 16 не дышим, работают э, наши прекрасные мышцы живота и диафрагма, и 8 выдох. Итак, приготовились, поехали, вдох на 4, а давайте сначала сброс, сбросили, поехали, надуваем мячик в животе на 4, раз, два, три, четыре. Не дышим, работает живот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И выдыхаем, пока я считаю, до восьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Умнички. Вдох, надуваем живот. Раз два, три, 4. не дышим, работает живот. Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Выдох. Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь. Приклеился живот к позвоночнику. Снова вдох. Раз, два, три, четыре. Работает живот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три. Четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потянулись, позевали. Сладко-сладко, да, сладко. да, лагло. Господи, нагло-нагло. Потарский потарский. Отлично, хорошо. Прям проверили, напряжена ли шея. И, в принципе, если вы посмотрите даже по сторонам, вы увидите, что что-то поменялось даже элементарно в вашем зрении. Потому что это упражнение, оно может быть, даже у кого-то сейчас закружилась голова, это гипервентиляция, потому что много кислорода пришло в мозг. Упражнение такое, что мы вдохнули в нижней доли легких, и дальше мы не дышали, и наша диафрагма как поршень качала воду и освобождала наши легкие пузыречки, которые, из которых состоят легкие, были склеены, и она их расклеивает. Поэтому упражнение волшебное. Плюс это массаж внутренних органов и так далее и тому подобное. Итак, вот мы с вами подышали. Так и пресс подкачать можно. Да-да-да. <methion successfully hats> Кстати, да, возможно, небольшая крепатура у кого-то будет с непривычки, это тоже так бывает, но абсолютно все упражнения, которые мы сегодня делаем, абсолютно все они безвредны, они только полезны. Вот. Хорошо. Как я уже сказала, я еще раз повторю эти цифры. У нас семь 7% мозг воспринимает вербально само слово, само смысл, что нам говорит человек, наш собеседник. Мы же все-таки не можем говорить не, не говорить о коммуникациях. 38% он воспринимает через звук, через энергию, через вибрации. А вибрации это отражение нашей души. Это то, что мы должны отдать, это то, что должно пройти через все тело. Поэтому и все упражнения, они телесные. Плюс, а дальше уже 55% это картинка. О картинке мы с вами поговорим на нашей очной встрече. Вот. Видели, да, какая замануха на очные нашу встречу? Это вот интрига, интрига, чтобы точно были. Хорошо. Да, это все делает, очень действенно. Главное каждый день. Да, да. Вот, кстати, кстати, по поводу того, что худели, очень действенное упражнение. У нас в нашей в школе есть прекрасный леди-марафон, голос в который влюбляются. Как, как раз он потом завтра у нас стартует, и там он идет 21 день вот такой прокачки голосовой, телесной, и много вот отзывов говорят о том, что я за эти 21 день похудела, потому что, конечно, через дыхание, да, совершенно верно, тут идет такая хорошая проработка. Итак, тело, тело мы, о теле мы сказали, что мы его освободили, мы подышали, и вот мы подходим сейчас с вами к голосу, к нашему прекрасному голосу. Он у всех есть, он у всех прекрасен, но его надо разбудить. Наша задача сейчас в упражнении, у нас в основном с вами работает верхний резонатор. Мы на, голо, на нашем головном резонаторе разговариваем, когда у нас звук здесь, вот здесь, вот эта история с говорящей головой, вот это вот тут. Наша задача резонаторы опустить вниз, в тело наше, в ноги, потому что ноги это вообще опора. Сейчас давайте вот сделаем такое упражнение, а потом мы еще лежа сделаем. Самое базовое упражнение в методике, которое именно будет голос, правильно. Вот сейчас вот так постучали пальцами. Хорошо, хорошо, постучали. Ага, ага. И теперь постучали по грудной клетке. Хорошенько. Легко, легко, прям, да. Пальчиками, пальчиками, пальчиками. Постучали. И давайте скажем Р. Тут такое р. И направим себе пальцы. Прекрасно. Вообще найти свой голос и поставить его, это, вот знаете, вот найти свой голос, это владеть собой. Поэтому вот есть такое прекрасное выражение, голос это отражение души. И оно абсолютно правильное, потому что душа – это мои чувства, мои эмоции. И тем самым я, если я владею голосом, то я владею своими чувствами, своими эмоциями, и тем более я могу ими делиться. Поэтому сейчас делаем такое упражнение. Ложимся на бок. Ложимся на бок, кладем руку под голову и колени к себе. В позу зародушек Такое вот выходим, как в кровать. Вот находим все, как в кровати чтобы абсолютно не было лишнего напряжения. Отлично. Вот легли. И мы сейчас с вами будем будить базовый свой звук. А будить мы его будем через зевок. Но зевать мы будем сейчас с вами не в аудит не в комнату, где вы находитесь, не... а мягко-мягко, как будто себя согреваем, направляем себе по позвоночнику вниз туда. Копчик. Помним, что копчик это у нас отросток, который раньше был хвостом. Вот представьте, что этот хвост у вас есть. Красив... Самый красивый хвост это у вас. И прям туда, в этот хвостик, мы отправляем наш, наш зиво, как будто согреваем его. Это будет примерно такой звук. Не пытаемся сделать громко. Это прям такой... Мягкий, не напрягай. Вот не старайтесь, девушки мои миленькие, не старайтесь, не делайте на пятерку, делаем на тройку, но в кайф и в удовольствие. Поехали, прям туда, в копчик. <музыка> как мед представьте что голос ваш это густой мед стекает по позвоночнику туда в хвостик. прям, прям зевок настоящий прям до слез как я обычно говорю, мне нужны ваши слезы, вот прям механический зевок, имитируем его, естественно, столько подряд невозможно сделать многим девки. имитируем, теперь вытягиваем ногу, на которой лежим, нижнюю ногу вытягиваем, а верхняя остается согнутой и колено на полу, на кровати, вот как обычно на кровати нам удобно, лежать да слеза пошла да да да совершенно верно это, это тоже ну сейчас мы сделаем я потом расскажу тоже секрет про слезы и про все поехали туда снова в копчик в хвост наш красивый хвост Прям согреваем себя, согреваем. Теперь, девушки мои прекрасные, представьте, что вы огромные трехтонный тюлень, такие жирненькие, хорошие тюлени, и эти тюлени сейчас лениво перекатываются на другой бок, лениво-лениво перекатываются на другой бок, тело тяжелое, мы не торопимся, спокойненько перекатываемся на другой бок, снова колени к себе. Руку под голову кладем и продолжаем зевать в <рисвышленный> копчик. тягиваем нижнюю ногу, на которой лежит, и продолжаем зевать. И прям вот знаете, как будто в большой палец вытянутой ноги туда прям да, включай воображение, прям образы да, прекрасно, молодцы. И ленивы сейчас. Я обещала, много будет странных упражнений, я обещала. Лениво перекатываемся, дорогие мои, на животы, перекатываемся. И тут нам нужны салфетки, если они у вас где-то наверху, и вы лежите, потихонечку поднимаемся за салфетками, потихоньку, через бок, не резко, не резко, прям спокойненько берем салфетки, потираем слезы наши прекрасные. И для следующего упражнения нам надо освободить носы. Высмаркаться, говоря по-простому. Но смотрите, чтобы со слухом у нас все было в порядке, мы сначала освобождаем одну ноздрю, потом другую. Девушки, если нечем высмаркиваться, то провоцируем. Прямо активно провоцируем. Высмаркиваемся. И я расскажу, зачем мы это делаем или для чего. Вот сейчас прямо освобождаем до да, носы. Угу. Сейчас у каждого из вас э, два человека высмаркивались, вы и я. А когда у нас в школе проходят очные групповые занятия, вот это первое такое публичное выступление, когда хором все высмаркиваются. После этого я обычно говорю, ну, друзья мои, теперь вы друг друга стесняться не можете, вы как родня. Смотрите, э, что мы сейчас делаем. У нас с вами в лице 16 желез. Ну, слюны, про слюные железы я вам на очень нашей встрече много буду рассказывать. А слюны, слезные. И они у нас в течение жизни, в течение жизнедеятельности забиваются, перестают работать гармонично. Их надо периодически будить. И то, что мы сейчас с вами делали, вот мы, казалось бы, просто лежали, просто зевали, но мы мощно прогнали лимфу. И нам надо спровоцировать, чтобы она вышла. Поэтому у многих да, вот насморк возник и так далее. А слезы – это вообще прекрасно. Это значит, что у вас не забиты э, мышцы лица. И слезные железы хорошо работают. Если слез не было, значит, нужно поработать над этим. Их тоже освободить. Вот, э, Видите, сплошное здоровье. Казалось бы, вечером занимаемся, а все про тело, все про здоровье. Потому что это все связано. Хорошо, следующее упражнение не менее странное, но не менее эффективное и не менее прекрасное. Это тоже базовое упражнение. Ложимся с вами на животы, дорогие мои. Ложимся на животы, кисть на кисть вот так кладем и лоб на кисть, на полу. Да. Локти пошире, чтобы спина плоско лежала у нас на полу. Что мы сейчас будем делать? Упражнение называется баз гитара Вы сейчас будете баз гитарой Большой, прекрасной бас-гитарой. И мы с вами будем, сейчас я расскажу про механику, потом будем делать. Мы будем выдыхать с вами в живот, естественно. Потом мы зажимаем ягодицы. Нам их надо зажать, чтобы освободить плечи. Мы зажимаем ягодицы. И на зажатых ягодицах звучим на звук ле. Ле. Ливень. Ле. Но это будет долгое ле. Это будет такое это лэ у нас проще всего с вами образуется во лбу, но нам надо это лэ направить себе в стопы, вниз. Стремимся к тому, чтобы вся поверхность тела, касаемая пола, вибрировала, то есть туда вниз, как будто у нас в горле трубка, и по этой трубке вниз идет звук. Вот такое упражнение. На остаточном дыхании не звучите. Чувствуете, заканчивается дыхание, спокойно расслабились, снова вдохнули, снова зажали ягодицы, и снова звучим. Итак, приготовились, легли, сделали сброс, выдох, живот приклеился к позвоночнику, вдох, надули животы, зажали ягодицы, освободили плечи и поехали, звучим. Прям туда в большие пальцы. Прям уводим от лба, уводим звук вниз. У, у, у, у. Умнички, хорошо, лениво, лениво перекатились на спину, на спину перекатились, ага. перекатились, умнички, умнички, и потянулись, позевали, помним, со звуком с удовольствием. И давайте еще одно упражнение сделаем на голос, чтобы вы потом ощутили новое звучание своего тела. Лежим, лежим. Лидия, лежим. Ложимся, ложимся. Вот представьте, друзья мои, что вы труба. Вы огромная труба. Вы есть труба. Вы не рядом с трубой, вы не касаетесь, вы не смотрите. Вы есть труба нереальных размеров. И сейчас вниз по трубе сквозь стопы мы будем отправлять с вами звук ма этот звук у нас образуется где-то в районе в районе грудной клетки где мы как раз с вами простукивали и мы отправляем его туда сквозь стопы этот звук прям туда и чтобы вы понимали размеры трубы мы отправим с вами вот каждая из вас сейчас вспомнила свой любимый город твой любимый город, где не там, где вы сейчас, где вы живете, другой любимый город, или город, в котором бы вы хотели побывать. Представили, вспомнили, и сейчас туда, в этот город, мы с большой любовью, с большим трепетом отправим звук ма. Челюсть, естественно, открывается туда сквозь стопы. Итак, сброс, вдох, живот. И туда, в свой любимый, прекрасный город поехали Ма, Ма, Ма, Ма. Ма. Ма. ма, Видите, Ирина, как вам повезло? Ваш город припивается на мада, ма. прекрасно. И снова сладко-сладко потянулись, позевали мои прекрасные и сейчас мы с вами будем делать такое упражнение мы будем читать стихи я я читаю вы за мной повторяете задача прям повторить со мной также лежа лежим смотрим в потолок и повторяем за мной стихотворение это будет пушкин это будет короткое стихотворение пушкина я вам потом расскажу почему важно читать пушкина и мы повторяем за мной, прям с той же интонацией, с той же скоростью, полностью вот снимаем стихотворение с меня. И в процессе, девушки, анализируем, как вообще звучит, что поменялось в голосе, и поменялось ли, и прям вот, а Иерусалим как? Ну, мысленно у всех Иерусалим. Хорошо, итак. Приготовились. Так я сейчас включу динамик, чтобы он съедал. Ага. Вот. Повторяем за мной стихотворение. Поехали. Мне изюм. Повторяем. Не идет на ум сюкерброд. Не лезет в рот, постила, нехороша, без тебя моя душа, и потянулись, позевали снова сладко, сладко. Как ощущение звука же есть, есть это ощущение в теле, в голосе наверняка что-то поменялось, анализируем, смотрим как, прекрасно, сейчас будем через бок подниматься без напряжения лишнего, прям лениво поднимаемся потихонечку через бок. Без лишнего напряжения. Поднимаемся. Да-да-да. Доброе утро. Поднимаем. Видите, как прекрасно. Лежишь себе, занимаешься речью на расслабоне. Я считаю, это идеальная методика. Хорошо, поднимаемся на ноги. Еще не все. С голосом еще не все. Поднимаемся на ноги. У многих из вас сейчас, возможно, показалось, что голос невозможно, а голос стал ниже. Что я должна сказать? Девушки, не бойтесь. Вы как мужики не будете разговаривать. Это очень часто. Страх, потому что когда только знакомятся со своим голосом, и особенно девушки, а что, буду как мужик разговаривать? Не будете, не переживайте. Женский, женский низкий голос – это женский низкий голос. Это обертана, и это все прекрасно. Не пугайтесь. Хорошо, вот сейчас представьте, посмотрели на свои стопы прекрасные, и представьте, что у вас из стоп туда вниз, Растут корни, крепкие, красивые, ветвистые корни. Ну, представителям еврейской диаспоры про крепкие корни, наверное, и не стоит даже говорить. Прям туда, в эти корни. Вот знаете, вот прям минус пять этажей пробивают эти корни. На каком бы вы этаже ни были, и еще минус пять. Понимаем, да? И сейчас в эти корни мы будем отправлять наш низкий звук ха. Прям в корне помогать себе жестом Это будет такое. Поехали. Отлично. Поднимаемся выше. Здесь детский спасательный круг. Зачем-то мы на себя надели. Придумайте сами, зачем. И мы будем его сейчас отодвигать от себя. И рот как будто у нас на животе. И отсюда выходит звук. Звук О у нас будет. Поехали. Рот здесь, отсюда звук. О. поднимаемся выше. Здесь у нас окно, вот представили, что здесь окно, а за окном вот каждому человеку самый близкий звук, это какой звук? Конечно же, звук я, даже если вы сейчас сказали не я, все равно я. Здесь у нас звук я, и вот сейчас открывается окно, и рот у нас здесь, и отсюда выходит звук «Я». И этим «Я» мы делимся позитивом, хорошим настроением. Вы со мной, я с вами, друг с другом. И наполняем всю комнату этим прекрасным звуком «Я». Отсюда он выходит. Поехали. Я. Умнички. Я. Чувствуем здесь «Я». Открывается звук я и еще если улыбаемся позитив я молодцы обняли себя округлили спину и туда в лопатке отправили, отправили мягкий звук и э. э. чтобы чувствовать вибрацию в пальцах э. Э. Отлично. Была вибрация? Ну-ка покажите мне, у кого была. Покажите, большие пальцы кверху. Отлично. Бывает, что не чувствуем. Это, знаете, тоже это вот когда, как мы насколько себя не знаем. Очень часто у меня бывает, когда раз, первый раз, когда делаем это упражнение в группе, говорим, ну что, чувствуете вибрацию? Говорят, нет. Подходишь, трогаешь спину, там все вибрирует, а человек просто пока не чувствует свое тело. А мы как раз все идем через тело, это вот возврат к себе. И видите, через образы, корни, наш мозг так устроен, нам нужны образы. Тогда мы действуем, знаете, как в детстве, помните, вот мы вообще не думали о том, а на что направлено то, что мы лепим человечка из пластилина, что же мы должны развить в себе, или на что направлено, что я рисую домик солнышко? нет, мы просто рисовали, мы делали, и это нас развивало, вот как раз то, что мы сейчас с вами делаем, я веду вас с тем, что делаем, а оно нас развивает, как, как гласит восточная мудрость, не думай о результате, думай о процессе, и процесс создаст результат. Отлично. Вот. И давайте сейчас это же стихотворение мы с вами прочитаем уже стоя на ногах. Ага. Стоя на ногах, повторяем за мной и жестом, и звуком. Идем за мной. Пойдем. Мне изюм не идет на ум. Суперброд не лезет в рот. Постела нехороша. Без тебя моя душа. Отлично, потянулись, позевали. Как, ну, ощущаем звук, да, вижу уже большие пальцы пошли в чате. Есть, да, вот это озвучание наше, этот звук наш прекрасный. Вот как раз... Поговорите, поощутите его, заякорите эти ощущения в теле. Видите, когда, как раз у нас сейчас свободное тело, и есть вибрации. Это и есть наше звучание. Это как раз мы с вами сейчас и подошли к своему голосу и якорим его. Конечно, через какое-то время у вас это закончится, и вы вернетесь к тому, потому что это надо, это нужна работа. Вот знаете, вот куча. Коучей по речи, которые появляются, и говорят, я научу вас говорить за два часа, там, за час и так далее, так не бывает. Наше тело, оно. Вот мы приходим в спортзал, мы знаем, что, что ну коть, это там надо время, мы знаем, что за одну тренировку сантиметра не, не уйдут. Так и здесь, это мышцы, их нужно перестраивать. И это работа, которую делаешь. И если мы этот голос поставим на сильный фундамент, он уже никуда не денется. Поэтому и совсем другие абертона совсем другое ощущение в теле. Прекрасно. Садимся на стулья перед камерами. Отлично. Садимся. Вот мы с вами позвучали. Ой, как приятно большие пальцы видеть в чате. Хорошо. Это реакция, это обратная связь, да, это, и которая тоже очень важна поэтому да вы обратную связь пишите приятно читать челюсть что я хочу еще поговорить с вами сегодня это про нашу челюсть у нас у 80 процентов населения нашей страны зажата челюсть особенно кто больше вот на севере сибирь урал у нас зажата на юге меньше но все же а если зажата челюсть то у нас с вами и с дыханием проблемы, и с голосом проблемы, и с дикцией проблемы. Голосу некуда выходить, он ударяется у нас об ткани, об кости и так далее. То есть это все взаимосвязано. Многие ночью все время с зажатой челюстью, завтра перед песней так поделать. Да, да, это сразу освобождает, совершенно верно. Итак, сейчас мы с вами сделаем себе такой кайфовый массаж. Это и для речи хорошо, для дикции хорошо, и для молодости девушки, конечно же. Весь новомодный, как он называется, face fitness, это все артикуляционная гимнастика, все давно придумано артистами. Итак, сейчас мы сделаем такой прям хороший массаж себе и познакомимся со своей расслабленной челюстью. Вот что я хочу сегодня сделать. Вот я говорю, а вы уже ощущаете. Вот у нас ключица идет, вот она, наша прекрасная ключица. Вот мы ее нашли, ее нетрудно найти. А под ключицей вот здесь идет, ощущается даже так, вот ряд ребер, вот он, вот оно, ребро. Понятно, что первый ряд он там, а здесь вот мы его ощущаем, вот оно, ребро идет. Вот сейчас вот так кладем палец на середину грудной клетки, так, чтобы ребро у нас было между пальцами. Вот так. И мы сейчас вот такими движениями идем. То есть, знаете, как будто пытаемся мышцу немного сдвинуть с костей. Прям не просто поглаживаем так по коже, нет, а прям хорошенечко так идем к подмышке. Прям, Да, может быть болезненно, может неприятно быть, ничего страшного, это никак мы не навредим себе. Тоже как бы лимфу разогнать, да-да-да, прям хорошенько туда, ага, к подмышке. Подмышка – это тоже такой сгусток энергии, сгусток напряжения у нас там, отлично. В другую сторону также. Вот, казалось бы, да, говорю про челюсть, а где массируем? А это как раз то, помните, я вам сказала про фонарь, когда мы закрываем? Вот, как раз плечи закрывают, и мы углубляемся, и это все тянет сюда. Отлично, отлично, прям хорошо туда, умнички. Теперь кладем вот так вот руку под мышку, и большой палец у нас уперся в ямку, вот сюда. Угу. И в этой ямке хорошенечко массируем. Руку можно опустить, не поднимаем, опускаем, да. И ага. так серьезно девушки все делают. Мне нравится всегда, вот всегда делать добро всех. Все пытаются присутствовать тоже Тоже может быть неприятно. Может быть, болезненно. Да-да-да, потому что напряжение там есть. Прям хорошенечко. Другую. Угу. Прям хорошенечко. Унички. Отлично. Отлично. Ага, освободили больно да после волейбола все мышцы болят ну, вот это, это будет полезно евгения да хорошо теперь подходим к трапециовидным мышцам тут у всех всегда что все болит прям как сам себе не поможет никто не поможет кладем вот и прям хорошенько массируем если неудобно так можно вот так можно по одной смотрите главное чтобы вам было удобно то есть если вы сейчас обратили внимание что вся методика елены ласковой она именно мягкая вы все в комфорте все в мягкости нет пахоты но при этом тело гармонично развивается голос гармонично развивается и все идет на улучшение себя прекрасно Умнички. теперь положили так тяжелые руки вот сюда угу. И вперед, вперед, вперед, и так скатываем. И сбросили. Снова положили. И вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Сбросили. И снова положили. И вперед, и вперед, <cuculeken guilty> вперед, вперед, вперед, вперед. И сбросили. И еще разок положили. И вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Умнички. Теперь плечи к ушам. Назад сбросили. Ощутили свободу. Свободнее, да, стало, согласитесь есть это, хорошо, и это еще, не все. это еще не все, идем дальше, шея, вот сейчас от Атланта, Атланта это у нас где позвоночек с черепом э, встречаются, вот такими движениями по шее, по всей от Атланта до седьмого шейного позвонка прорабатываем нашу прекрасную шею, прям. вот когда еще вот так собой займемся, когда, вот. поэтому прям отрываемся, включаем удовольствие, Вроде информация какая-то новая, а в то же время хорошо. И поучились, и расслабились. Боже, как приятно, да-да-да. Сейчас будет вообще кайф, сейчас покажу вообще кайф. Сейчас вот повернули голову в сторону, и вот здесь нащупали мышцу, она у нас идет от уха до ключицы. Вот ее прям вот ее берем, вот так вот, прям скульптурируем ее хорошенько, вот она у нас. Нащупали ее. И сейчас вот прям хорошенько ее, как кусок теста, помяли. Вот прям образ теста здесь важен. Прям хорошенько помяли. Помяли, помяли. Ага, прям тут напряжено у всех практически, потому что шея тоненькая, голова большая, мозгов-то много. шеи тяжело. Вот прям хорошенько промяли. Умнички, погрели это место, погрели. Отлично. В другую сторону тоже сделали. Также по всей длине прям хорошо. Угу. Прям хорошенечко, хорошенечко. Угу. Умнички. Да-да-да. И прям погрели. Отлично, отлично. Как ощущение? Сразу хоп, кажется, и шея длиннее стала. И вот мы с вами подползли к челюсти, дорогие мои. Сейчас кладем пальцы вот э, здесь возле ушей, вот положили, вот где у нас вот эти бугорочки, э, не где наушники, а бугорочки ушей, и открыли рот. И чувствуем, под пальцами образовались ямки. В этих ямках начинаем массировать рот открытый массируем тоже может быть неприятно болезненько угу. это вот как раз место челюстных замков где у нас напряжение то идет где верхняя и нижняя челюсть у нас там встречается угу. теперь закрываем открываем рот и массируем Угу. умнички, отпустили. Уже что-то, вот согласитесь, здесь такое, что-то поменялось, а что не поменялось, в ямочку пальцы должны попасть. Да-да-да, вот -да -да. в ямках, да-да-да, должны там быть. Отлично, теперь вот так кладем руки, и эти руки у нас скатываются вниз, и у нас сейчас пальцы через щеки складываются на нижнюю челюсть, вот так. Прям вот положили пальцы себе на зубы. Девушки, если у кого длинные ногти, делаем так. У кого позволяет, делаем так. Ага. И я считаю до 16, а вы держите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Отпустили. Сказали да да да да да да да, да». Да. Отлично. Двойной да, эффект. И с голосом что-то, и с челюстью что-то. Что происходит? Но это еще не все прям упражнение от носогубки. Тогда, Евгений, я же про что и говорю, это все не зря на же женский коллектив. Хорошо, сейчас будет тоже смешное упражнение. Нам нужны два кулака. На кошку смотрит привыкнет. И мы сейчас будем с вами засовывать кулак себе в рот. Вот таким образом. Ну, как бы имитируем, как будто засобра. Один, потом второй. Делать мы это будем со звуком. Звук у нас будет бака, ака, а первая согласная, она будет меняться по алфавиту. Но вы сейчас не напрягайтесь вспоминать алфавит, я вам буду ее подсказывать, эту гласную. Вот. прям это выглядит вот так. Бака, вака и так далее. Почему нам надо два кулака, чтобы работала наша шея, что мы ее сейчас зря освобождали, что? Ли? Поехали. Бака, бака, в вака, ва га г гака, д да ж жака, з зака, к кака, л лака, мака не на капе пака ре -па -ка, рака -па се сака те такая фе фака х хака це такая че чака еще шака еще шака снова в ямках помассировали. У меня тоже подошли коты, как гуси, уставились на меня. Да-да-да-да-да-да-да. Ага. Видите, уже даже тут еще больше свободы по поводу кошек. У меня кот, когда мы перешли в 2020 году на дистанционный формат, он вообще пытался меня спасти на всех упражнениях. Он металлог не знал, как, куда ему деться. Потом следующий этап был он. Под все выдохи на он лежал и корежился под эти звуки. Сейчас ему все равно. Он уже такой «Ты смысла нет переживать. Хорошо, и еще одно сейчас сделаем упражнение. Да. Еще одно сделаем упражнение, тоже смешное. «У лукоморья дуб зеленый». Помним все. Ну, до русалочки помним точно. Мы сейчас с вами будем читать эту, это начало поэмы. Но не просто так мы будем читать, мы будем пугать друг друга. После каждого слова мы будем широко открывать рот и пальцы. Это будет так, у лукоморья, дуб и так далее. Вот таким образом будем работать. Итак, приготовились и поехали. У лукоморья дуб, зеленый, золотая цепь. На дубе, то и днем, и ночью. Вот ученый все ходит по цепи, кругом идет направо. Песню заводит налево сказку говорит там чудеса там леший бродит русалка на ветвях сидит ага. и снова помассировали угу. молодцы сказали да да да да да да да Ага, прекрасно. А у нас собаки с ума сходят от звуков. Бедные животные. Теперь, дорогие мои, просто сомкнули губы. Не сдавили? А у меня муж. Сомкнули губы? Угу. Не сдавили. Не надо. Просто вот соприкоснулись. Чувствуете, между верхними и нижними зубами у вас есть промежуточка. Покажите мне. Чувствуем? Вот. Там даже язык можно просунуть познакомьтесь, это ваша расслабленная челюсть, она такая. То есть, есть это, как говорит Ника Косенкова, прекрасный педагог по речи, чуть, -чуть написано лицо, когда оно, вот это ее нормальное положение, это да, ее нормальное положение, она так должна быть, поэтому контролируйте. Как только чувствуете, что зубы сдавились, значит, надо помассировать да, освободить и видите тогда да у нас и речь у нас открывается гласная и звуку есть куда выходить вот я да это я да, вот попробуйте сказать здравствуйте меня зовут и назовите ваше имя ну вот но ну здорово же есть вот эта свобода прекрасная ну и еще одно упражнение мы сейчас сделаем знаете так вот вот, да, вау, спасибо большое. Что еще я должна сказать про дикцию? Вообще, наш мозг, наша школа, она сотрудничает немного с институтом мозга, и очень много вот у нас как раз кто как воспринимается. Да, эффект Вау, спасибо. Это как раз как воспринимается. И наш мозг, например, не раздражают очень много звуков, которые не раздражают. Именно некорректно. Ну, например, Сами вспомните, что есть, например, такой тип картавости, который даже приятный, такой изюминка такая, но есть звуки, которые чуть раздражаются, например, это со свистящими, шипящими, то есть это вот где-то там происходит раздражение, и вроде человек ничего плохого не сделал, а что-то как-то не хочется с ним общаться, вот это вот туда. И это тоже, это работа со свистящими, сегодня я не успею это затронуть, это более такая глубокая проработка, но к вопросу к дикции. В дикцию у нас я картавлю, да и прекрасно, Женечка, прекрасно. Это можно вообще, вот то, что касается картавости, это потому что «Ре» звук во взрослой жизни справляется очень трудно. Очень трудно, и не все логопеды за это берутся. Если что, у нас есть логопед, который это делает. Но чаще мы так улучшаем все звуки, и даже это рэ настолько, что они становятся прям изюминкой, и даже не надо ничего менять. Итак. А что мы сейчас будем делать? Мы переходим к дикции. И очень важно, вот что та самая каша во рту, которую мы всегда знаем, это вялая речь, и язык имеет большое значение в нашей дикции, в, нашем, в нашей речи, в нашем произношении. Он должен быть рабочий, активные мышцы работать. И есть одно упражнение, старое, как мир, но прекрасное. Пробка вот нам нужна с вами винная. Если ее сейчас нет, не заменяйте ничем другим, кроме пальцев, потому что нам надо, чтобы наши зубы были в порядке. Тогда мы берем, вот кто-то приготовил, да, есть. у кого нет палец, ничего страшного, просто вам будет больнее, что вы не приготовили винную пробку, а так все хорошо. Что мы сейчас будем делать? Мы будем с пробкой говорить скороговорку. Скороговорку мы будем использовать не как скороговорку, а как говорку. Наша задача ее четко произнести. И скороговорка такая, запоминайте, как запомнить любую скороговорку, ее надо представить. представить. Итак, скороговорка такая, ткет ткач ткани на платки Тани. Ткет ткач ткани на платки Тани. Представили этого ткача, ткацкий станок, он ткет и Таня, которая ждет, когда же ей дадут ткани, чтобы сшить платок. Вот, ткет ткач ткани на платки тань. Давайте скажем эту чистоговорку. Ткет ткач ткани на платки тань. Теперь каждая сама без меня. Зафиксировали, как вы сказали. Теперь берем пробку и с пробкой проговариваем ее. Вот берем вот так, угу. буквально одна треть вот. Остальные палец. И задача с пробкой – произнести ее вот так, как будто вы без пробки. Прям, как будто без пробки. Поехали. Ткет, ткач, ткани, платки, тани. Теперь каждое слово по два раза. Ткет, ткет, ткач, ткач, ткани, ткани, на платки, тани, тани теперь каждое слово по три раза дело слюнявое поэтому если что салфетки нам в помощь Поехали. ткет ткет ткет ткач ткач ткач Ткани, ткани, ткани. на платки на платки на платки тани-тани-тани убрали это орудие инквизиции а в ямках пальцы положили помассировали Прям угу. хорошо хорошо и красиво, талантливо сказали эту чистоговорку. Ткет ткач ткани на платки Тани. Теперь давайте удивимся, это так удивительно. Ткет ткач ткани на платки Тани. Давайте еще умиляемся, это так мило. Ткет ткач ткани на платки да, Но согласитесь, легче говорить после пробки, вот, потому что с пробкой наша, наша челюсть, наши мышцы все поднапряглись, и мы убрали и освободились. Поэтому упражнение с пробкой в любое ваше какое-то выступление или в принципе для улучшения своей речи очень полезно, да, спасибо, Евгения, такие упражнения делать. Но что важно, вот сейчас внимание, Сам именно вот этот момент когда пробка во рту, а именно этот момент, когда пробка во рту, не нужно делать более полутора минут, потому что пойдет обратный сажим челюсти. То есть мы чередуем, а если чередовать, хоть весь день делаете, Тут нет какой-то такой истории. Вот, дорогие мои, вот таким образом мы сегодня с вами проработали технически свое тело, проработали свой голос. Это путь, это, который надо проходить, это надо делать. Если, не могу, как говорится, не сказать, если есть желание, потребность улучшать, приходите к нам в школу, сайт ласковая.ру, у нас куча курсов. Завтра у нас стартует ошеломительный леди-марафон где 21 день это проработка полная и дыхание и голос, плюс стихи, плюс два вебинара, которые в живых вебинары здесь сейчас, которые ведет Елена Ласкова. Там четыре домашних задания надо сделать. Это вам не просто так. Пока задание не сдашь, домашку не сдашь, курс не открывается. там все У нас все строго. У нас очень академическая школа. То есть мы за то, чтобы теория была, за то, чтобы был результат. Не, не, не берем большим количеством, а именно результат. И там два задания. Первое и второе, последнее. Это диагностика ведет, проверяет ласковое. Два средних промежуточных проверяю я. Прям полная такая история. Спасибо большое, девочки. Да, спасибо. А марафон, да, будет. Он будет. Он у нас периодически повторяется. Поэтому, но что я должна еще сказать по поводу марафона, у нас именно сегодня еще там, по-моему, какой-то бонус, но это надо смотреть, я не знаю, по-моему, там клуб. В общем, занимаемся речью и будет нам счастье. Помните, я о себе все время, то есть массажики, вот эти истории, это даже вот каждая сама может делать всегда. Вспомнили, поделали. А Научной встречи мы еще с вами это все тоже обсудим, какие-то упражнения сделаем. И сейчас я поотвечаю на вопросы, если они тут есть. Спасибо, спасибо. Вы спасибо большое. Круто, здорово, благодарю. Перед кем бы выступать прям захотелось. Спасибо вам. Да, люб... Смотрите, любое наше выступление, любое, даже дома с семьей, с соседями, на работе, это и есть публичное выступление. Человек – существо социальное. Он в социуме. И он в любом случае, это и есть публичное выступление. Публичное выступление не только вот мы у трибуны встали и вперед. Нет, вся наша жизнь, это публичное выступление. А Тоже это... выступать на семинаре, девочки. На семинаре. Вот, да, да. Елена, да. спасибо большое. Да. Это захочется хочется. Огромное спасибо. Круто, здорово, благодарю. А, да, голос стал ниже, а настроение выше. Вот. Ой, это прекрасно, это девиз. Прям надо за... один меня делать, только потому что у него был обалденный голос. да да, а, с голосом это и действительно, это и карьера, это и работа, это действительно так и есть. По поводу голоса выше, теперь буду сама. Да, Ирина, правильно, правильно, нечего, чтобы там всякие... А, что еще, по поводу голоса ниже. Вот то, что я сказала выше, что девчонки боятся, что хочу, что, что буду как мужик говорить, а, не быть. Вот б... у нас бежит мышка. Маленькая мышка, да, она там бежит, она как звучит, она пи-пи-пи-пи, у нее связочки маленькие, она там вот чего-то пищит. Берем кавказскую овчарку, у нее связки большие, складки. Не люблю правильное название, голосовые складки, не Больше связки нравится. Она как, потому что она большая. Девушка, даже самая миниатюрная, она чуть больше кавказской овчарки. Она не может звучать, как мышка. Это противоестественно, поэтому об этом помним. И причем это опять же так работает наш мозг, когда девушка еще юна, молода, это еще воспринимается хорошо. А когда появляется прекрасное время, как возраст, это прекрасно, потому что мы помним, мои, когда мое богатство, когда вот этот голосок, получается дисбаланс, мы видим одну картинку, а слышим другое, и возникает в коммуникации, не к человеку просто на уровне подсознания поэтому очень важно любой свой голос находить и возраст здесь вообще не имеет никакого значения это прям зафиксируйте для себя и дышать стало легче в районе груди да потому что мы освободились совершенно верно потому что мы освободились а что про пушкина а что про пушкина вы там про пушкина, а, про пушкина. да вот спасибо большое про пушкина смотрите пушкин я ну все в какой-то период вспомнить ну хотя наверное кто постарше нами с этим не сталкивался в школе кто 90 не застал в школьные годы был момент у меня и у многих и серии ну что сделал этот пушкин чего с ним все носятся чё он вот сделал Ну, написал он ну, в вот этой серии невежество такое детское. Потом, конечно, со временем ты растешь, ты в профессии, ты понимаешь, что да, да. Но есть один эксперимент, о котором я вам хочу рассказать, который поменяет отношение Пушкину полностью. Это проводили эксперимент не филологи, это важно. То есть это не заинтересованные ребята физики. Что делали? Взяли под Питером два интерната одаренных детей и включали в одном Пушкина хорошими голосами, в другом, по-моему, Ершова, коню Бурбенок, фоном. То есть дети едят под Пушкина, э, в спортзал ходят под Пушкина, все время вот он звучит у них фоном. А через какое-то количество времени, врать не будут. через какое, стали подводить итог и поняли, что у ребят, у которых был Ершов, все в порядке, они как учились, так учились, ничего не поменялось, все замечательно, одаренные дети, одаренные дети. У тех, у которых был Пушкин, Успешность повысилась, то есть пошел сдвиг в улучшение, они задумались, на этом не остановились, поехали в Лондон, там, а там уже взяли один, естественно, лице, там, в смысле, нет, два брать, один, и, и тоже включали Пушкина на русском языке, включали Пушкина, им там вот тоже фоном, также они там чего-то ходят, у них Пушкин звучит. Результат был такой же, то есть успешность повысилась. Сама фонема Пушкина, неважно, неважно вообще понимаешь, ты о чем пишешь, сама фонема улучшает наши нейронные связи, налаживает работу мозга. И мы теперь вспоминаем, как вот особенно, кто каким-то образом за, застал советскую школу, как Пушкин был везде, всегда и всюду. Это потом уже пошли другие изменения. Ну, и сейчас борьба с памятниками Пушкина, после этого ты тоже понимаешь, что не такая, она же просто борьба с памятниками. Вот, понимаете, поэтому важно читать Пушкина детям самим слух. Я говорю, и слушать его. Это потому что фонема сама и мелодика, конечно, русской речи, которую мы тоже. Потеряли, упустили, мы готовы изучать все иностранные языки, кроме русского, а там тоже интонации, конечно, важны. Очень полезный совет для наших детей и внуков, надо студентам посоветовать, да, да, прям, чтобы всюду и всегда был Пушкин, потому что это, да, это развитие, это полезно, и поэтому ты понимаешь, что это наше все, а не просто из-за того, что же он именно написал. Вот, дорогие мои. А, спасибо вам огромное. Спасибо, что это время провели со мной. А, вопросы, я думаю, закончились. На этом, я думаю, наша встреча подошла к концу. А, спасибо огромное. Увидимся на очной встрече. Жанна, вам огромное спасибо. Я вижу, что девочки реагируют все одинаково, и мы, да-да-да, с радостью с вами встретимся. Да. Спасибо это огромное. огромное. И да. Обязательно постараемся воплощать, хоть как не все, но какие-то какие приемы и техники. Это да, это нужно. Если что, всех ждем всегда. Спасибо большое, что это время провели со мной. Все, пока-пока. Пока. всем, Хорошего Всего доброго. Вечера. До встречи на семинаре, дорогие. Очень было приятно видеть.